Здравствуйте! Сегодня 7 апреля. Всемирный день здоровья. Чтобы вы всегда были у меня здоровы. И по этому поводу у нас в Одессе есть анекдот. Объявление в Одесской газете. Человек, который вчера на улице Деребасовской потерял бумажник. Знайте, первые семь тостов были за ваше здоровье. Пока. До завтра.